Рассмотрим локальную смету нулевой цикл. По информации, представленной на экране, видно, что локальная смета рассчитана по сметно-нормативной базе ТР-01. Столбец база НСИ. Это шифр базы, которая выпущена РЦС спб В столбце источник цен для всех строк отображается значение базам. То есть все строки сметы заполнены расценками из базы нормативно-сметной информации. Столбец группа заполнен стандартными шифрами групп сборников SPG, SSC01 и ТР. Другими словами, в этой смете отсутствуют строки с неучтенными материалами по прайсу. О них мы будем говорить отдельно. Делаю вывод. Смета рассчитана по базе ТР-2001 по Санкт-Петербургу и исключительно в базисном уровне цен. Переведем курсор на строку номер один. В детальных формах во вкладке «Стоимость» отображаются стоимостные показатели строки: прямые затраты, зарплата строителей, эксплуатация машин и зарплата машинистов. В расценке на земляные работы стоимость материалов равна нулю. В колонке по строке получены итоги строки на заданный объем. Если в строке указаны нормативы накладных расходов и сметной прибыли, то автоматически формируются соответствующие итоги по смете. Во вкладке «Итоги строки» отображаются итоги в виде таблицы, где каждый итог имеет свой уникальный номер и название. Для каждой из строк сметы формируется свой набор итогов. Одноименные итоги всех строк суммируются, и мы получаем специальную таблицу с итогами сметы. В таблице итогов дополнительно формируются итоги, такие как 9 сметная стоимость, это сумма итогов 1 прямые затраты, 7 накладные расходы и 8 сметная прибыль. И в соответствии с типом строки итог номер 6 – транспортировка. При базисно-индексном методе в комплексе А0 выполняется обработка полученных итогов. Поскольку в сметном ценообразовании применяются несколько вариантов базисно-индексного метода, мы и рассмотрим, как эти варианты можно выполнить в комплексе А0.